Здравствуйте! Я Екатерина Платонова, художник, куратор, преподаватель. Приглашаю вас в МВУ на курс «История современного искусства. Стили и течение 19-21 веков». Он предназначен для людей старше 15 лет, для художников, дизайнеров, иллюстраторов и для всех тех, кто хочет знать и понимать современное искусство. Курс состоит из теоретической и практических частей. Вы познакомитесь с разными стилями и направлениями в искусстве, такими как геометрическая абстракция Казимир Малевич Питмандриан, лирическая абстракция Кандинского, натюрморт в стиле кубизм, сериалистический пейзаж, портрет в стиле поп -арт. Герхард Рихтер «Абстракция» и многие другие. Вы сделаете 15 живописных работ под моим руководством. Этими работами вы можете украсть интерьер, также вы можете сформировать портфолио и поступить в художественный вуз. Вы можете принять участие в художественных выставках, причем первая такая возможность у вас будет после окончания курса. Вы получите сертификат о прохождении курса, а самые лучшие ученики станут участниками коллективной выставки. С нетерпением жду начала нашего курса, присылайте ваши заявки. До встречи!